Всем привет! Налейте себе чек или то, что вы там обычно пьете. Это видео пособие для начинающих искателей приключений в проклятых подземельях. Приятного просмотра. Первый бой: Трезубец против Булавы. Приятного просмотра. Все hot in будут в описании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 Damn it's gonna be a long night, night night night night night You know I have this one, that one, damn it's gonna be a long night Yeah Второй бой. Тризубец против бурцового лука. Приятного просмотра. Третий бой, Трезубец против Булавы. Приятного просмотра! No! Четвертый бой. Срезубец против Фреста. Приятного просмотра. Пятый бой. Трезубец против самострелов приятного просмотра Шестой бой, Трезубец против Фраста Приятного просмотра Мама you remember from me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 ПС «Красный чай».